Потом вот этот чел и вот этот вот еще чел. Нео и сосиска. Нео и сосиска. Сосиска. Мух, что-то там. Мух что-то там. Короче, мы сегодня играем, продолжаем играть в прятки в CSGO. Вас приветствует вот эта вот женщина, и мы начинаем. Хорошо. Супер нычка, пошли сюда, не сюда. Давай, давай, давай, давай, давай. Тихо, давай. Сейчас пойдем, писать. Даша, Даша! Я знаю, где вы. Не надо. не надо ахахаха я полностью не показал ну Вот там стим, давай ты туда, а я сюда а не, это тут я и тут я Вс, все, в принципе мы сможем быстренько их убить, да, как думаешь? да, просто вообще время че ну там стим! Сейчас, сейчас, давай. Здравствуйте. А -а -а -а! Здравствуй, дай. А что ты сразу появился? Кто? Где? Здравствуй, Я. Ну. <Well>, will... <x2> well, <coughs> <w> <well. coughs> <coughs> Ой. Здравствуйте. Окей. Это подсказка. Ещ ч это подсказка была? Какая на тех подсказках-то не скажи? Вот так рядом, но так далеко. Вот такая подсказка. В этом, а он там. Трудная песня. Так, я не то запахнулся, Лиза. А типа кто убил Тима? Таша? Стёпа. Стёпа. Ну, Степан, ну чё ты я? Чёрт возьми. Не, Гранат. Хм. Я не могу... Она вот здесь, вот где-то вот... Не-не-не-не-не-не-не. не она где-то тут-то. оба Обалдеть. Ни хренулики. А ты где? А где она? Обалдеть. Где она? Я знаю, что она где-то здесь. Где? Фу. Я видел! Он на втором этаже, на втором этаже, только что ногу видел. Здорово, Таша! Выйди Он на втором этаже. Таша на втором этаже. Около стены стоят. Сзади дома. Около стены сзади дома на втором этаже. С чего? Ну убивай. Вот так его. Два ты будешь убивать! Стпа убей их! Убежал? Там. Всё, я убежал. А ты? Я тоже. Ой, убежал он, да? Ага, убежал он. А ты меня ударил Дашей, или чё? Нет. А кто меня ударил? Не знаю. Убежал он, ага, конечно. Походу, Даша, это Убежал он. А кто нычку нашёл? Кто нашу нычку Не Мою нычку. Я уже там, да, но я эту нычку нашел. А. Из-за этого ты меня убил. Это очень дефолтная нычка, я тебе так так Где? Это... А флэш, я не флэш. знаю. Ладно. <свэш> была не была, вышли. <свэш> Все, не кидайте смолком. Хорошо, больше не буду. Ну, Хорошо, я могу. Пожалуйста, я Я могу. Я могу. Я могу. то Сразу же проверим. О, здравствуйте. Давай. Давай сюда. Потом, если что, быстренько. Вот сюда, давай. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Okay. сюда. No, а где-то прыгает. Да мы не а, я понял. Это... Это Даша, на ну, нычках-то. Да. И чё, замолчали? Ну, мы ну, ну да ладно, сиди здесь <смех> Ой. Ой О, ну понятно, я? я понял Здравствуйте я... Ну блин <смех> ну, баш... И, Где подсказка Это я чё, это вот тут Ну принёс, сосиска А, <смех> ты, а ты как ты там достал? <смех> а вот Сразу же проверяем Пожалуйста, дай шанс Нет, убежать. Нет, нет-нет-нет, как ты не считай. Ладно. Никогда. Ой-ой-ой, здрась! О, О так вам нужно. торчит? Где? В доме. В каком доме? Где ты прятался? Дам. Я он даже подсказку дай мне. Или там. Я все, в принципе, нашел. Ну, в принципе, чё, я точнее. Ну, ну что ж, ребят, а на этом мы закончим сегодняшнюю серию. А с вами был Ли, Колдан, кто ты, Сосиска и Нео. Всем удачи и всем пока.